Так, вот мы сделали каркас будущего курятника. Также душатника и утятника. Здесь у меня стекла. Она не стекловата, а каменная вата. Технониколь. Ну, потому что самая дешевенькая. 680 рублей 10 сантиметров толщиной как раз вот каркас десяткой и будет все десятка десяткой так вот этот технониколь толщина десятка вот получается каркас, угол каркаса. Вот она. Одна сторона, вот другая сторона. А с той стороны я поставил брус в десятку, чтобы закрыть пространство между ними и к этому делу прибил. Также вот раскосы поставил. Так, чтобы лучше видно было. Вот, раскосы поставил. Там тоже раскосы. Здесь раскосы поставил, чтобы он здесь был жесткий. Так как крыша большая и односкатная, поставил, но ну, еще не до конца. Поставлю стойки на каждую пролет. Здесь вот у меня будет проход метровый под дверь и вот на это тоже поставлю такие же стойки потому что крыша должна держаться очень хорошо может быть снеговой покров очень большой вот это вот штучка я отбил и досками это у нас ветра влагозащита. Вот эту стену я уже с той стороны отбил. Это вот не до конца. Вот этот угол тоже. Вот у нас ветров. Влага. Ветро, влага изоляция. 70 квадратных метров. Вот эта вот штучка у меня. Торцевая пила очень хорошая. Очень удобно по 90 градусов все резать. Ну, бензопила. Все дела. Все, спасибо за внимание. Так, еще одно. Вот я сразу сделал. Это будут будущие лазы Здесь вот поделится вот это расстояние на четыре части. Вот 4 лаза. Делал 40 на 40. Хотя там вроде как 30 или 35 можно для курицы, но я делал с запасом 40 на 40. Потом потом доски там я бензопилой выпилю с той стороны и все будет хорошо.